Привет, друзья! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта Макивара.ру. И сегодня я вам покажу одну из комбинаций, которая можно работать на Макиваре Камертон. Многие считают, что на Макиваре очень трудно работать какие-то комбинационные техники. Я считаю, что это не так. Вернее, я не то что считаю, я знаю, что это не так, потому что сам разработчиком являюсь многих методик работы на Макиваре, в том числе комбинационной э, техники, в частности. И очень часто бывает так, что комбинационная техника применяется не только при постановке глубоких ударов и при работе на фристайле, а и при отработке каких-то связок, комбинаций, причем даже самых сложных и разными частями тела. Хочется иногда при набивке сочетать набивку разных частей тела, работая сразу двумя руками, чтобы не у сама работа. А, ну, однотипно, когда стоишь и бьешь один и тот же там, удар, ну, пускай из разных слоев, пускай с выпадом, пускай каким-то еще. Хочется как-то комбинировать э, в связках, которые реально будут как-то применяться. И сегодня я покажу вам одну технику которую в последнее время можно встретить очень часто. Пришла она к нам из тайского бокса, но применяют ее и не в тайском боксе очень часто, вот. в ММА, в частности. Это комбинация прямого удара рукой, то есть это джеб и последующий проворот ура уро, то есть умовато такое, и удар локтем через спину. Вот можно работать в технике постановки, то есть каждым ударом можно пробивать макивару насквозь, но на начальном этапе или просто для набивки можно просто концентрироваться на поверхности бойка или на глубине буквально в 1-2 см. Что самое ценное, вырабатывается правильное положение тела по отношению к снаряду. Почему это важно? Дело в том, что когда вы работаете ту же самую технику на мешке, мешок сам круглый, вы ударили по нему, и при повороте вы можете зацепить его немножко со стороны, то есть не четко перпендикулярно, да, чтобы зашел туда в локоть. Не так как находится голова от противника по срезу, а попытаться цепануть со стороны. В итоге сама, сама техника приемы теряет, во-первых, в силе это раз, а в точности это два. Потому что если удар локтем при повороте пойдет со стороны, то противнику стоит немножко отклониться назад, и ваш локоть просвистит мимо. Если же вы сам прием ведете по направлению к компоненту, в сагитальной линии, то даже если он отклонится назад, вы его все равно достанете. Это как если бы выбили кулаком. Если бы противник оказался бы не здесь, а чуть дальше, то кулак достанет. Если же вы бьете боковой, если противник был здесь, и он чуть-чуть склонится -чуть назад, вот кулак уже просвистит мимо. Поэтому в данной технике очень выгодно нарабатывается правильное перемещение тела, перенос массы с ноги на ногу при вот этом ударе локтем назад через спину. Итак, посмотрим. Стали в стойку по направлению к макеваре. четко вперед. Да, кулак вперед. Дальше идет заступ левой ноги по срезу макевары в сторону правой ноги. И разворот, ударом Смотрим еще раз. Раз. Рука поднимается к голове, закрывает. Поворот. <гг nenhuma> ну вот, примерно так выглядит. Еще раз, медленно. Раз. Разворот. Два. 2 Ну вот, примерно так. Дальше покажу больше. Удачи, друзья, подписываемся на канал. Заходим на сайт макивара.ру